Просто, блин, наконец-то я вот это вот, короче, дотворил свое чудо. Чудо чудесное, короче. Да? Седьмой ранг на Акшане. 124 игры. Блин, я опоздал на 25 игр где-то. Я мог апнуть раньше. Я не мог нормально отыграть. Просто не мог нормально отыграть. Вот Акшан. С там уже только 63%. 124 игры. та та та та и, конечно же, в топе мы 11 да? Ну, вообще, по идее, должны были под... Ах, хрен, мы подвинемся. Там надо еще одну игру отыграть. Ну, место сейчас в топе. Вот так и живем, блин. Потеем.